друзья всем привет мы сегодня с вами напишем такой вот э, фонарик у нас рождество скоро да такой рождественский теплый фонарик листочек я взяла акварельная бумага э, формат а4 бумага самая самая простая такая прям вообще простенькая дешевенькая то есть вот такой вот фирмы, если кто видел. Славница. То есть, очень такая простенькая, бюджетненький вариант. И начнем, как обычно, формат вертикальный. Размечу карандашом да, наш фонарик. То есть, смотрите, если посмотреть по середине, да, если разделить листочек, то фонарик не надо вешать вот прям по центру, посередине. То есть его нужно куда-нибудь сместить, да. Что мы и сделаем. Мы его примерно себе наметили, где середина. И чуть-чуть, буквально капельку, вот я смещаюсь. Здесь у меня будет там вверх куда-то вот он будет крепиться. Намечу себе такую легенькую как бы вертикаль. Там ниточка будет, на которой ниточка или, но ну, на чем он висит, да. Да, я длинную сейчас сделала, а, пока так. А, дальше фонарик от макушечки до низа. Сколько вот он у меня примерно будет места занимать, да? Я смотрю, что он у меня как бы, ну, большую часть, да, занимает. Ну, вот, если рукой поставить, то, ну, где-то вот так вот он и будет. То есть, ну, приблизительно я его так и намечу, где-то вот здесь. И снизу тоже, чтобы он не упирался у меня, в холст, ну, где-то вот так вот намечу. Вот такой фонарь. Приблизительно, да. Дальше, если посмотреть, вот этот купол сам и основной фонарь, они разных размеров, да. Это большая часть, это, соответственно, ну, крышечка, вот эта она меньше. Примерно насколько меньше. То есть я его не буду перерисовывать, высчитывать там все эти сантиметры. Насколько меньше? Ну, приблизительно одна треть, да. Приблизительно. Вот если по третьим поделить, тоже, как бы не особо видно. Ну, вот так где-то будет вот эта крышка это уже основной фонарь. То есть, и теперь, вот у нас есть эта ось, да, можно ее себе прочертить. Теперь уже будем намечать рисуночек. Значит, по ширине, по ширине тоже давайте, наверное, сразу отметим. Так, ширине вот здесь вот так, пускай у меня чуть-чуть да до края не доходит здесь соответственно чуть чуть больше будет вот она у нас ось в эту сторону и в эту примерно же столько же так одинаково примерно ну вот так и вот здесь чуть чуть меньше здесь чуть чуть больше отлично наметили теперь вот эта вот верхняя часть да я здесь намечаю здесь какой-то такой вот такая деталька небольшая есть дальше пойдет бантик здесь вот где-то если эту часть поделить на 3 то примерно здесь будет у нас вот это вот он, он не прямо да на нас а как бы чуть-чуть повернут вот эти вот грани его намечаю эти грани под легким легким вот так вот наклоном он у нас как бы в перспективе, поэтому под легким наклоном. Видите, вот ровная да, линия, а этот мы чуть-чуть э, э, наклоны делаем. Дальше отсюда у нас под вот такой вот дугой пойдет раз отсюда. Где-то дальше вот так крышечка это пойдет. У меня формат референс, он более вытянутый. Вот здесь изгибы делаем примерно одинаково, чтобы он симметричный был. Прогибы вот этих деталек этих. Формат более вытянутый. У меня более он все-таки такой по приземости да? Поэтому может отличаться. Дальше, вот эта вот часть. Дальше, дальше. Так. так, так, так. Под вот таким наклоном. И здесь чуть-чуть покороче. И вот у нас уходит ровными линиями, в принципе. Сюда. Дальше. От вот этой вот. Ровненько сюда и эта часть у нас приходит вот сюда наметили здесь будет толщинка чуть-чуть выходим за границы фонаря это как бы такой ободочек в который в стекло стекло вот этого фонаря вставлено здесь тоже немножко будет вот так вот выходить ну и плюс это красиво да то есть мы немного усложняем там всю эту построение это так здесь тоже будут вот эти вот наши детальки они такие толстенькие будут здесь деталька тоже такая вот она здесь чуть-чуть шире здесь немножко <coughs> поуже так, и вот здесь тоже такая вот деталечка. Дальше, вот здесь внизу у нас как купол, только в обратную сторону, да, выкинаем тут красивый такой краешек. Так, что-то здесь вот как-то вот так вот идет. И потом у нас такие вот как капельки вот что-то такое наметили капелька соответственно будет ну вот по середине вот как он вниз спускается по оси дальше здесь у нас будет стоять свечка свечка если поделить вот эту стеклянную часть пополам то она будет чуть-чуть выше то есть где-то она вот здесь у нас будет вот тут неровный краешек да она горит вот так здесь будет фитилек огонек то есть пока так наметила дальше бантик у нас вот здесь будет бантик такой прямоугольничек сначала рисуем Дальше такой красивый. Раз. Здесь уже вот так раз петельку закруглили. Следующая у нас вот так вот он поднят прям вверх снизу вот вот так вот сюда сделаю здесь уголочек более такой вот остренький и здесь более плавный так здесь будет темнота потом тени складочки дальше вот эти вот висят у него до да, края бантика так один слегка заходит на фонарь вот эта линия лишняя убираю чтобы она не мешала фонарь вот он вот здесь идет и с этой стороны тоже у нас свисает так вот сюда. Примерно до края фонаря. Здесь такой вот а, треугольничек опять, да? И вот отсюда у нас пойдет вот так вот. Красиво изгибаю его, чтобы фонарик был красивый. Так, лишние линии опять убираю, чтобы не мешало. Так. И сзади вот здесь я тоже <coughs> вижу небольшой кусочек тоже этой ленточки так вот сюда и куда-то там за фонарик он пойдет вот так ну а здесь будет все листва там веточки листочки это все мы уже потом прорисуем. Итак, будем работать теперь красочкой. Тряпочка, как обычно, водичка. Все приготовили. Беру акрил. Это, естественно, белый. Для фона сейчас возьму я Сейчас будем экспериментировать. Фон я тоже не знаю, я не буду повторять, как там. Я хочу что-то, может, повеселее сделать, поинтереснее. Так, синий-желтый, синий ультрамарин. Желтый у меня, так, све желтая, светлая. Возьму вот такую вот оливковый цвет, очень красивый у меня есть. зеленую ФЦ возьму немножко пока немножко ну вот пока так, так, такого количества красочек достаточно кисточку мне надо так как фон у меня большой да формат формат я возьму кисточку побольше сбрызну водичкой и красочку вот обычная просто водичка так кисточку кисточку я возьму ну, вот такую вот возьму синтетика брауберг номер 18 такая довольно таки крупненькая Смачиваю ее в водичку, и мне нужно сделать светленький такой вот э, цвет, зелененький. Белилки возьму. А, так, если взять зеленую фцшечку, что у нас? Вот такой, добавлю синенького, ультрамаринчика. Опять-таки повторюсь, я не хочу делать как там вот такое все прям зелено зелено Я хочу что-нибудь оливковой этой добавлю. Хочу что-нибудь э, такой вот более фон, может, понежнее. Ну а там как получится, в принципе. И начинаю закрывать наш фон. Зеленая фЦ, ультрамарин. Снизу чуть-чуть потемнее сделаю. Слой тонкий наношу мазочками. Так, еще добавлю. Видите, я беру, в принципе, одни и те же красочки, да, но каждый раз замешиваю, у меня получаются разные оттенки. Кто со мной уже давно, как бы знают, да, что я вот советую не замешивать один большой замес, даже на вот такой вот фон, хотя мы его будем еще и усложнять потом, ну, то есть, а замешивать как бы маленькими порциями вы в любом случае не попадете в такой же а, цвет, хоть и будете, да, одни и те же краски брать. И он будет где-то больше будет синего, где-то больше зеленого, он будет отличаться, и это будет живописно. еще добавляем вот такой светлый пускай будет вот здесь у меня так веревочку пока эту или как она там крепление это перекрываю И такими довольно таки широкими мазочками я заполняю фон сильно не выглаживаю видите и красочка у меня такая вот она как сказать полосит, да вот на палитре то есть она не идеально вымешанная она слегка полосит и поэтому она такая вот интересная вот темненький взяла Теперь добавлю белилок чуть-чуть посветлее ну, водичку немножко если сухо идет я пишу по бумаге вы можете писать смело брать холст на холсте кто любит на холсте И такими вот мазочками я закрыла дальше кисточку промываю после акрила хорошенечко сразу кисти промывайте потому что засохнет потом Невозможно ее очистить. Так, кисть промыла. Теперь возьму, видели вы у меня в масле, да, такую интересную кисточку. Это с того же набора, только поменьше. Так, я добавлю на палитру умбруженную. Умбруженную и ну, пока, наверное, все. И сейчас я сделаю еще дополнительно фон, усложню. Возьму вот эту оливковую, туда же эту умбру. Ультрамаринчика, чего-нибудь такого темно-зеленого. И вот здесь под фонарем, вот так вот, прям натыкивая, натыкивая усложню фон здесь усложню а вот сюда вот как вот я смотрю да там такие вот пятна есть более сложные более темные вот здесь вот сюда пойдет даже возьму немножко где-то желтенькой пускай зеленый такой вот он слегка поярче будет поярче в смысле не то что мы берем белый и высветляем белым а именно вот поярче через желтый высветляю через желтый так ну вот здесь тоже что-то такое сейчас уже возьму белил сюда более светлых вот так, вот так, вот так, вот так. Сюда немножко такого оттеночка. Здесь можно тоже где-то вот так вот перемешать, добавить темные моменты, более светлых. То есть усложняем наш фон. Так, кисточку протираю лишнюю красочку, стираю с нее. Должна она сейчас промою, это будет лучше. Почти, почти насухо, прям вытираю ее. Вот так вот распушаю, сухую уже. И края, вот чтобы был как бы плавный, да, такой, не было вот этих таких резких, я как бы списываю с фоном. Быстренько-быстренько прям работаю, потому что акрил сохнет очень быстро, особенно по бумаге. Так, волосинки убираем. Опять протираю, опять распушила, и дальше все это дело прохожу. Щетинка прям вообще лезет. лезет. То есть смотрю, вот где, да, вот хочется мне помягче там. Какие-то места может вообще не трогать, да, вот попытайтесь потренироваться, увидеть. Не просто вот бездумно натыкивать, да, а присмотреться вот в эти пятнышки и увидеть какие-то красивые места. Они в любом случае, вот, получатся, да, когда вы быстро-быстро-быстро все это делаете, какие-то красивые места, они сами собой получаются. И вот их надо, конечно, подмечать, замечать и оставлять. Это всегда очень так вот классно смотрится. Так, кисточку я помыла. И сейчас я возьму наверное кисть поменьше уже. Тоже синтетику, но поменьше. Вот такую нейлон номер 6. Возьму красный акрил. Или нет, друзья. Давайте, наверное, мы все-таки сделаем. У нас же Листочки там еще сзади, да? Поэтому надо сначала листочки сделать. Возьму я вот такую закругленную. Язычок называется синтетика. Сделаем э, вот эти все листочки на фоне. Иначе нам потом будет сложно это сделать. Беру эту оливковую, желтую, белила. чуть-чуть ультрамарина такой цвет сейчас вот должен быть можно даже капельку зеленый не особо отличающийся от фона но у вас все равно да там ну, кто-то больше кто-то меньше смешал у каждого свой но, но суть в том что оттеночек должен быть если мы вот листочки сделаем к примеру да вот так раз Видите, он почти с фоном, он чуть-чуть темнее, но такой вот бледненький. И вот так я набираю, смотрите, листочки как ставить. На бочок поставила, легонечко провела чуть-чуть, потом надавила толщина листика, и потом отпускаю, хоп, и резко подняла, получился листочек. И вот такими листочками, где-то вот так вот больше, где-то меньше, я начинаю заполнять вот тут около лампы нашей. Вот таким вот пока бледненьким оттенком где-то совсем вот пятнышки прям коротенькие также меняем до да, оттенок где-то здесь вот пускай прям как веточка такая пойдет сюда какие-то листочки пойдут Пока такими вот светленькими закрываю. То есть сейчас, если переборщите, к примеру, ими не переживайте. Мы сверху еще будем перекрывать другими листочками. Так, вот здесь такая веточка небольшая. Так, возьму чуть-чуть белил чтобы немножко их все-таки видно было. Они бледненькие, но их все-таки видно. Какие-то чуть-чуть темнее, какие-то чуть-чуть светлее. Так, вот сюда тоже пойдут. то интересные листочки вот здесь немножко сюда немножко где-то прям совсем не надо их делать одинаковые прям идеально да какие-то совсем там точечки боком может быть листочек Так, слегка промыла. Теперь беру оттеночек потемнее. Зеленая ФЦ, Умбра. Вот это зелень. Желтенький. Такой делаю темный, зеленый. С коричневинкой. Если нет такой оливковой, попробуйте взять какую-нибудь вы, ну что есть понятно что оттенок будет другой и здесь я создаю такие вот крупные листья я не знаю как это растение правильно называется такое вот новогоднее с острыми краешками вот здесь такой листочек у нас вот он боком до да, повернут вот здесь тоже будет листочек как у нас Но здесь я тоже не буду перерисовывать прям один в один вот так как-то приблизительно вот где они на каких местах есть я так намечу все то есть получайте от работы удовольствие вот это вот копирование один в один это только вот честно говоря друзья изматывает когда вы пытаетесь повторить прям так же как и в оригинале да? оно не получается, начинаете нервничать так вот сюда пойдет тоже вот так вот так раз и здесь как-нибудь вот сюда так ну и тут вот затем чуть-чуть так и закрываю его под вот эти бантики хорошо прокладывать темный цвет раз красный по соседству с таким темным темно-зеленым зелено-коричневым этим он будет смотреться более ярко более красиво вот здесь небольшие тоже я вижу Так, кисточку можно конечно для таких листочков и поменьше так вот так как-то. Дальше. Так. И вот здесь тоже. листочек, ну, вот такой какой-нибудь. Также этим темным цветом я сейчас покажу более мелкие листочки. Зеленая ФЦ, Ультрамарин. Где-то здесь тоже более мелкие, более темные. Ну, где-нибудь вот тут. Смело прохожусь по тем предыдущим светлым нашим. быстрыми такими вот движениями особо не задумываюсь вот здесь проложу темнотики такие прям сплошным вот так вот можно Ультрамарин зеленая фурция. Вот здесь. Ну, то есть добавляю такой вот живости, интересности. Дальше я добавлю на палитру немножко черного акрила. Так. Немножко черный. И в этот зеленый я буду добавлять... еще черный. И с этой стороны я еще затемню. Опять-таки все вот это затемнение делается для того, чтобы наш фонарь светился поярче то есть красочки я немножко беру так вот в протирочку более контрастно около фонаря да и на нет мы так вот сходим более уже плавненько на листочки где-то захожу короткими мазочками здесь немножко пройду вот здесь листочек тоже затемню этим цветом здесь тоже потемнее Уже остатками краски так вот там ее почти нет предыдущий слой у меня уже почти подсох ну, немножко тянется как вообще не страшно ну вот так я думаю достаточно мне промываю кисточку Хорошенечко-хорошенечко промываем. И убираем в сторонку. Дальше я возьму кисточку кругленькую. Возьму чисто черный цвет. И закрою вот эту часть фонаря. вот здесь как вот это толщина до да, этой макушечки вот так дальше здесь это дело мы потом еще снежком присыпим вот сюда опять-таки помним да напоминаю всегда про направление кисти то есть направление движения как вот он спускается. Так, кисточкой ведем. Так, дальше. Весь корпус я сначала сделаю черным. А потом буду уже дополнительные какие-то оттенки вносить. Так, здесь также. И вот здесь детальчка. Как можете видеть, я не делаю каких-то вот очень одинаковых по толщине линий. Я хочу сделать, чтобы у меня было все более так вот живенько интересненько не геометрически правильно да все вот это вот по длинечку так здесь такие вот раз деталька два деталька и такая как капелька вниз вот так и вот этот кусочек собственно уже пока черным закрываем. Дальше слегка промыла. Беру белый акрил с голубым. Такой грязновато-голубой. Так как в кисточке черный, сильная, не промывала. И вот здесь у нас э, сделаем ну как бы Наметем сюда снежка. Направление, до да, спускаемся сюда вот по форме. Протерла и с черным слегка вот смешиваю, перемешиваю. Где-то добавить можно поярче, так вот поинтереснее да, будет. А вот этот момент, который, как бы, секции, да, вот эти вот отделы один от другого, здесь вот оставляем. Белый, голубой. Здесь также немножко вот здесь можно показать вот так вот. Вот здесь чуть-чуть. сразу пока вот максимально все до да, высветлять не высветляют то есть пока такими вот приглушенными оттеночками так здесь какие-то там снежочек тоже будет ну немножечко усложняю уже показываю кисточку промываем Беру вот этот зелененький с белилками и вот эту толщину вот этой крышки я вот так по краешку краешком кисточки я проложу вот здесь с этого края даже можно немножко вот посветлее здесь где-то дальше вот здесь также немножко вот здесь покажу, видите, я не стараюсь выцеливаться, там какую-то идеально ровную линию проводить, и э, движения у меня мазочки короткие, то есть не сплошным одним, да, я веду короткими мазочками, вот здесь такого же оттенка. Так. Сюда к середине более светленького. Промываю. Сейчас давайте выдавлю я себе красный закроем бантик красный акрил кисточкой этой же буду чистым цветом красным довольно таки густенько И тоже вот видите нанесла и двигаюсь к основанию откуда у нас бантик узелок этот завязан собственно сам узелок раз и вот здесь так Дальше. Пока закрываю просто красным цветом. Дальше уже где там посветлее, где потемнее, где какие складочки, теневую эту всю, я прорисую потом. И вот сюда кусочек заполняем. Вот такой бантик дальше красный беру желтый делаю оранжевый цвет и с вот этой стороны я заполняю фонарь немножко с одного в одном уголочке, да? Вот здесь немножко. Сюда поуже спускается, вот здесь немного есть оранжеватый оттенок. Фонарики, в принципе, там вот оно. Как бы он заполнен такими оттенками пятнышками беру коричневый даже такой вот оранжево коричневый вот здесь вот вот такой оттенок даже вот этот вот зеленоватый. Даже он здесь есть. Так. ФЦ захватила. Так, беленького побольше. Здесь тоже зеленые моменты такие вот виднеются. Вот здесь. Это у нас свечка. Вот здесь такие вот Оп. Так. Промываю кисточку. Хорошенько. Белый цвет. Белого надо добавить мне. Так, вокруг свечки вот здесь прокладываю белый дальше беру желтенький маленькими мазочками, вот так в разные стороны наношу этот желтенький смешиваю с белым, такой как бы плавный переход получается И дальше идем в оранжевый но уже берем желтый и капельку красного то есть не в красный желтый добавляем а наоборот и вот эти вот по краям оттенки можно вот так пройти вот сюда тоже Добавляю еще оттенков, то есть свечение, сияние, более желтоватых вот сюда добавлю. Дальше я себе добавлю еще белилок. Белилки беру и я ими закрою. Пока ими закрою нашу свечку. Довольно-таки Прям густенько не размазываю, а прям выкладываю краску. Так. Теперь беру вот этот зеленоватый. Вот так в противоположную сторону. Быстрыми резкими мазочками. Вот так вот нанесла. Белилки с желтеньким сюда. Здесь вот так воск течет такие капли. Можно показать здесь тоже. Дальше фитилек, не фитилек, а огонек. Вот здесь около фитилька берем красненький, поставили пятнышко. Потом оранжевый. Так вот слегка их перемешиваю. еще основания красненького добавляю. Вот здесь можно на уголочек набирать. И вот как бы так вот, дрожащей рукой где-то под красновато-коричневым, вот этим можно кстати, где у нас воск течет, да. Он же объемный. И от него падает как бы, ну, вот это вот до да, объем нанесла более темный вот так вот его как бы растаскиваю такой получился объем можно интересненько как-нибудь вот так вот их изогнуть ну то есть поиграть и фитилек сам чистым черным беру и вот так какой-нибудь такой вот извилистый интересный показали Дальше, что я еще вижу? Вот здесь у меня в оригинале посветлее. Там больше белилок. Ну и я также сделаю чуть-чуть. Сделаю посветлее. Какие-то такие. Беру белилки и вот кое-где вот так вот полосатенько наношу. Так, достаточно дальше белилки ультрамарин голубоватым этим оттенком я проложу снежок вот здесь забила под фонарик снежок вот здесь еще здесь снежок вот здесь тоже набила снежка Он прилетел и прилип так прерывисто там чуть-чуть там чуть-чуть дальше беру уже так вот побольше пастозно вот сюда набила снежка такие прям вот примакиваниями такими и он свисает вот так вот сюда вертикальным Здесь поярче. Так. Здесь тоже можно проложить уже. Прям прокручиваю кисточку и снимаю с нее. И вот сюда он наметен. Пошел, пошел, пошел. Вот так вот по вот этому по как называется по макушечке нашего фонаря. Да, по крышке. Так вот здесь выкладываю. Снежочек. И он вот так вот у нас вертикальненько тут кое-где списает. Здесь тоже. Вот здесь по макушечке тоже деталька это наша красивая такая. Здесь тоже стежок лежит. Где-то прям беленького добавлю. чтобы было более светлый, да, и более такой голубоватый. Покажем объем. Дальше опять вот этот зеленый с белилками. Здесь, если потерялись, так зеленый. Дальше этот же зеленый с белилками у нас вот здесь вот так вот виднеется. Легкий-легкий оттенок. Ну, чтобы просто темным пятном таким не было, да. Добавим. Дальше зелень это черный. Вот такой вот темный, красивый цвет. Я сделаю более изящные какие-то веточки. Вот прям самым краешком можно вот так веточку прочертить. -то делать какие-то более уточнить почетче сделать уже более вот этой кисточкой более аккуратно получается прорисовать Она с краешком носиком тоненьким. Вот этот тоже листочек, вот здесь тоже добавлю. туда же потом добавим еще и более светлые оттенки так светлых мы сделаем через желтый И вот так вот как бы если вот серединка да от серединки к вот этим уголочкам так вот допустим наметили до серединку и пошли ну и естественно не перекрываем полностью весь темный здесь у нас вообще половинка вот так дальше опять я беру вот этот темный зеленый с черным вот здесь у меня еще есть такие маленькие листочки веточка какая то такие уже более аккуратные более деликатные веточки вот сюда я хочу пущу веточку пускай И вот сюда, наверное, немножко листочков подброшу. Ну, вот так. Дальше желтые белилки. Сверху еще кое-где. такое создала. Дальше коричневый, красный. Толщинка в этих наших бантиках. Теневые участки. Также вот здесь будет тень падать от бантика. так Здесь у нас вот так пойдет повыше. вот здесь тоже в протирочку такие вот складочки теневые и вот тут немножечко покажу дальше я беру красненький с белилками и вот по этому краешку у нас посветлее бантик. Вот здесь немножко. здесь чуть-чуть так вот тут тоже добавлю и светлых участков. бантик промываю кисточку черным цветом я сейчас намечу вот эту вот ниточку да на которую висит вот так наметила каким-нибудь вот этим бело-голубым тоже ее а, присыпем вот как нибудь вот так ну как будто это веревочка да и по ней или цепь что это такое вот так вот снежок там лежит лежит вот такое что-то присыпали Пока это дело у нас подсыхает, друзья мои, я выдавлю краплак красный себе на палитру. Краплак красный. Вместе с краплаком красным я беру обычный красный, перемешиваю, такой вот более темный. И наметим давайте ягодки ну, где я вижу ягодка у нас вот здесь красные ягодки у нас такие более крупные вот здесь есть вот так одна здесь побольше прям выкладываю ягодки и сильно не перемешиваю акрил вот здесь есть ягодки, четыре штучки. Так, вот здесь такая. И здесь прям рядышком. Идеально круглые я их не делаю, не вижу в этом смысла. Так, вот здесь ягодка. Дальше вот здесь есть ягодка красненькая. Ну все, краснень... с красненькими все. Чуть-чуть промыла. Так, возьму себе тряпочку новенькую, чистенькую. Промокнула слегка. Беру а, желтенький вот сюда в красненький. Белилок, такой вот оранжевый светленький. И вот по там, где у нас свет на ягодках, вот так вот мазучками проставлю свет более такой желтенький. Вот здесь, то есть там, где они повернуты, собственно, у нас к фонарику они будут освещены да? вот так краску сильно не вымешиваю видите, она такая ложится интересненько так вот здесь добавила дальше промываю нашу кисточку Беру прям на кончик, на кончик черный. И серединки наших ягодок, точечки, да? Тоже они в разных местах будут у нас находиться. То есть они у нас в разные стороны повернут эти ягодки. Вот здесь, здесь, вот тут прям будет. Здесь вообще на там вот где-то сбоку. Это у нас повернулась смотрит это вот здесь поставили дальше беру белый около этого темненького проставлю вот так вот такие как бы плечочки снежочек этот сюда сюда вот так проложила и немножко их даже наверное все-таки голубоватым оттенком вот так вот прям присыплю их смешком вот так примакивая слегка так вот здесь положу снежок вот здесь голубоватый вот здесь немножко прям вот рыхленько пускай красочка ложится это как раз таки будет ну более естественно на снежок похоже да вот как он насыпал лег так вот интересненько Дальше ультрамарин и красный. Ультрамарин и красный. Больше ультрамарина. Таким вот фиолетовым оттеночком. Где есть немножко таких вот э, ягодок ну, у меня такой вот нечистый, там намешано у меня уже. Вот ну, такой тоже пойдет. Таких ягодок добавлю здесь, э, потом э, так, ну здесь я такого, вот здесь вижу, где-то оттенок на оригинале да а я хочу вот где нибудь вот здесь поставить вот так вот где-нибудь вот здесь пятнышко ну и так чтобы уравновесить вот. здесь есть да где ну вот давайте вот здесь где-нибудь пятнышко тоже поставлю Тоже легонечко им покажу серединки. Они такие у нас не особо видны. Они такие где-то там далеко. Ну вот так, чуть-чуть нанесла. Дальше беру вот эти вот мои все белила подпачканные. Умбра, и в кисточке там вот какой-то красноватый такой персиковый какой-то оттенок получился э, вернее бежевый и более маленькие такие вот кружочки гроздочки создаю ягодок более мелких вот здесь более маленьких как-нибудь интересно их разбрасываю так еще белилок добавлю так а вот здесь у нас будут тоже какие-то ягодки. Здесь вот я вижу прям их много-много, но я, наверное, не знаю, все прям повторять не буду. Такие вот пятнышки поставлю. Так. тоже такие побольше поменьше вот здесь тоже есть красивые такие ягодки эти Дальше, вот здесь тоже имеются. Где-нибудь одну вот так в сторону, чтобы не было, да, какой-то вот прям полосой они идут одну раз в сторону вот здесь тоже вот так вот одна, потом здесь вот так рядом две, вот сюда, сюда, сюда, где еще добавить вот здесь хочу то есть так вот их разбросать как-нибудь да? интересненько и вот здесь я наверное немножко пару-тройку таких вот ягод добавила опять кисточку промываю лишнюю водичку промакиваю опять беру на краешек черный и на них тоже поставлю вот эти вот серединки так же, как и с красными, то есть в разных направлениях их поворачиваем, то есть вот эта черная точечка как раз-таки задает, куда она у нас смотрит, эта ягодка Быстренько, быстренько нанесли чистым белым можно кое-где какие то вот так поярче выложить попастознее поярче прям вот именно выкладываю вот здесь хочу немножко И вот эти тоже Вот так, пускай такие будут. Промываю кисточку. Так, коричневый цвет. Вот тут еще у нас тоже нанесла. Коричневый. И сверху красный чтобы такая получилась плавная у нас тень падает от вот этого вот бантика на ленточку помним что тень у нас имеет плавную границу да поэтому я вот ее стараюсь сейчас сделать именно плавной Как бы в принципе почти все. Единственное, что я хочу сейчас сделать, это я возьму вот эту вот щетинку, водичку, белилки. И побрызгаю. Так, не хочет, не хочет, не хочет. Я боюсь еще стол свой тут заляпать весь. Вот так присыпали снежочком. Сейчас добавим ну, пару штук снежинок прорисуем для этого возьмем кисточку какую-нибудь что у вас есть с тоненьким кончиком какую-нибудь тоненькую у меня вот такая вот есть тоненькая брауберг номер два я возьму свежие белилки чистенькие Вот так немножко нам капельку надо на снежинку вот обратной стороной кисточки набираю вот так белилки чтобы получить м, кружочек да ровненький и так раз приложили наметили здесь у нас будет снежинка это серединка снежинки дальше вот здесь давайте поставим снежинку и ну еще где где еще где еще давайте где-нибудь вот здесь и и все наверное не будем очень много их делать теперь вот я набираю красочку И от этой серединки я начинаю вот так вот, раз, вниз повела, вверх, вот так вот в стороны развела, такие вот длинненькие. Ну, это я так рисую, вы можете свои нарисовать. Между ними чуть-чуть покороче. Как солнышко до да, рисуем чуть-чуть покороче И вот на краях можно такие вот как бы поставить точечки можно усложнить еще где-то там добавить между ними еще более тоненьких, она будет попушистее уже. Ну, то есть, какая-нибудь такая снежиночка, да? Дальше, вот здесь тоже, да, мы наметили опять-таки. Раз, раз. Здесь вот так покороче. Ну, сделаю уже все одинаковые, да? так что-то похоже и соответственно здесь но ну, это я сделаю чуть-чуть поменьше вот такую и на краешке раз вот так вот точечки Вот такие вот снежиночки этой кисточкой вот выработаю беленький наш добавлю так, водичку не промокнула выложу снежок здесь более объемненько. еще добавлю. Вот, вот так у меня будет свисать прям. Здесь чуть-чуть света -чуть покажу. В принципе, и все. Такой фонарик получается. Черный вот сюда. Немножко добавлю, верну темноты. Под бантиком тоже, чтобы он у нас поярче смотрелся. Таких вот пятнышек снега. В принципе, и все. Такая вот работа получилась. Теперь с помощью фена отклеим наш скотч. Я уже показывала, да, посмотрите, там есть мастер-классы. То есть как снимать скотч, чтобы не рвал бумагу. Чуть-чуть приподнимаем феном обычным феном для волос вот сюда дуем ну, на небольшом расстоянии не впритык теплым воздухом И постепенно постепенно начинаем отклеивать и он отрывается вообще просто на ура но я сейчас не буду жужжать да как бы сниму покажу вам работу уже без скотча итак друзья мои вот я сняла скотч в одном месте немного оторвало, потому что поспешила, плохо прогрела. Ну, а так, в принципе, вот такая вот работа получилась. Интересный такой рождественский фонарик акриловыми красочками. На этом все, друзья мои. Наш мастер-класс подошел к концу. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вам будут приходить уведомления, что на канале появилось новое видео. Делитесь этим видео. Пишите комментарии. Все это абсолютно помогает каналу. Ну и все. Будем прощаться. На этом все. Пока-пока.